Всем привет, это продолжение предыдущего ролика про третью мировую войну, а конкретно сам сценарий. Если не смотрели вводную часть, в правом верхнем углу сейчас появится подсказка. Итак, поехали. Начало первой стадии войны. Начнем с России. В результате массированного удара от НАТО Россия получит не менее тысячи ядерных ударов по всем крупным городам. Не верите, а сколько боеголовок НАТО на нас нацелено сейчас? Давайте смоделируем ситуацию. Зима, холод, города разрушены, примерно 20-30 миллионов погибших и раненых. Народ бежит из городов, на автомобилях, благо их немерено. Все дороги забиты, бензин зимой быстро кончается. Машины брошены, все в шоке. Законной власти больше нет, есть закон биты, беженцы захватывают все подряд, коттеджи, дачи, право собственности теперь одно, бито, везде драки с смертельными исходами. Правительство из бункеров пытается управлять, но из бункера можно максимум две недели управлять. В стране начинает проявляться местечковая власть, и Россия распадается на сотни мини государств. А что с Америкой, получив в ответ от нашей мертвой руки не менее 300 ядерных зарядов, там ситуация аналогичная, но чуть лучше, на первых порах. А как в Китае, а КПК отлично понимает, что Китай в покое не оставят. К 2020 году у него будет одних подлодок типа наших Борей около 10, поэтому надо обязательно через недельку добавить Амерам, Ну примерно столько же и уничтожить основных конкурентов. Японию тут 150 боеголовок хватит, Индию. Ну тут лучше Пакистан спровоцировать. Ну и другим по списку. А допустим Франция у нее 800 боеголовок. А почему, например, французская французской подлодке не заплыть в российские территориальные воды, не нанести сотню ударов по Германии и другим конкурентам? А кто с них спросит? Или вы думаете Европа белая и пушистая? В том-то и особенность первого этапа – беспредел и крах всех конвенций, что характерно для первого месяца войны. Хаос? Вы думаете, у военных есть реальный план на этот случай? Правда в том, что его не может быть в принципе. Да какие-то планы есть, но увы, поясню например. Предположим, капитан подводной лодки Борей получил приказ нанести удар возмездия. Нормальный капитан полностью выполнит приказ, а мудрый частично. Нанесет удар 12 ракетами, а не всем боекомплектом. После нанесения удара ляжет на дно, затаится и через пару недель сплывет, осмотрится. А родные базы уничтожены, начальство что-то бухтит маловыразумительное. Что делать? Астерический опыт подсказывает. Плыть к острову Баунти, ракеты еще остались. Вызвать губернатора всплыть, показать, какая это дура. Борей, приложить крышу. Губернатор предоставляет всему экипажу девочек-целочек, пару ящиков рома в день и жратвы, а они ему безопасность. А куда губернатору деваться? И такое будет со многими воинскими частями. Или, например, танковый батальон под Новосибирском в деревне Вечная Грязь. Вот какое умное задание ему возможно дать из правительственного бункера. Ведь особенность Третьей Мировой никто оккупировать противника не будет. Но не поедут же Аммерские Абрамсы зимой в деревню Грязь биться в честном бою с Т 72 Конечно, немногочисленные десанты по заходу критических важных объектов будут, но и только. Никто никого оккупировать не будет. Примерно такая же ситуация будет со многими воинскими частями в разных странах мира, что характерно для военного менталитета всех армий мира. Они не любят быть без приказов начальства. А придется. И будут готовы выполнять приказы любого начальства, которое предложит содержание. Пример Украина. Когда Янука прогоняли, армия занимала нейтралитет, а как то удовольствие им предоставила, сразу поехали с народом воевать. Но на этом этапе термоядерное оружие выполнило только частично свою задачу, да и останется в резерве его немало. Какие потери от этого этапа, Третий мировой? Да сравнительно небольшие, около 500 миллионов, а цель 300 миллионов живых. А что будут делать мелкие страны на этом этапе? Будет проводиться поголовная мобилизация и усиление национальных армий, например, у Азербайджана и Армении есть конфликт по поводу Карабаха, самое время его решить окончательно, а метод, к сожалению, только один – геноцид. А кто их остановит? Аймерам в России и Европе будет не до них, такие же конфликты есть у всех без стран, а где нет появится, эти конфликты будут вести с использованием всех видов оружия. Суммарной потери ориентировочно на 2,5-3 миллиарда человек. Примерно через полгода год начнется следующий этап третий мировой. Второй этап когда мир устанет и очумет от этого беспредела будет создано всемирное заседание типа ООН, где помимо разных решений будет принято важное решение о создании мирового правительства и отмене всех государств как общественных институтов. Тут анкетированный фашизм впервые покажет свое мурло. Правда в том, что эффективно по науке на данном этапе управлять мировое правительство сможет не более чем 300 миллионами людей, а в живых еще около 3 миллиардов. Вы можете возразить, Китай, Индия, больше полтора миллиардов и управляются. Отвечу да, но система управления там выстраивалась веками. У народов похожий менталитет, традиции, а здесь следовательно надо еще очень много народа сократить, но уже под присмотром и контролем мирового правительства. А на каких принципах можно будет создать мировое правительство? Только на фашистских. Но Фашизм до 21 века строился исключительно на национальных идеях. Да, в 20 веке были нации, на основе которых можно было фашизму победить и построить мировую империю, при исключительном везении, разумеется. А вот в 21 веке нет таких наций, следовательно, фашизм должен будет строиться на новых принципах, супер суперинтернациональных сохранив свою звериную суть, деля людей на господ и недочеловеков. Но фашизм коварен и поначалу будет строиться на социалистических принципах, на принципах ложной справедливости. Будет выдвинута теория о том, что для недопущения четвертой мировой войны необходимо одно правительство, одна армия, одна полиция и так далее. На этом этапе мировому правительству надо будет создать один центр силы, то есть одну армию. Поскольку на данном этапе третьей мировой все сильные государства разрушены, а вооруженные силы пребывают в состоянии махновщины, то их надо объединять. Объединить. Всем генералам, влиятельным главарям банд, неважно, а кто они по национальности или какие государства раньше представляли, будет предложено на выгодных условиях войти в объединенное командование. Да, хотел добавить, национальный фашизм можно победить, он имеет резервов, столько, сколько численность его нации. А интернациональный анкетированный фашизм не непобедим в принципе, поскольку его резервы все население Земли, а победить его смогут только нью-коммунисты и то лет через 50. Анкетированный фашизм на редкость поганая разновидность фашизма, Фашизма возникнет, как основная идеология ближайшего будущего на планете Земля к 2023 году и будет уничтожена нью-коммунизмом в 2067-69 годах. К глубокому сожалению, идеология анкетированного фашизма затронет каждого и поделит всех на фашистов и недочеловеков, поскольку анкетированный фашизм – основной враг нью-коммунистов, а врага надо отлично знать, чтобы победить. Представим вам анкетированный фашизм во всей его звериной сути, на основе проведенного анализа тенденций будущего. Итак, ситуация на 2015 2024 год. Идет четвертый год Третьей мировой войны. Погибли 3-3,5 миллиарда человек. Все сильные государства разрушены. Мелкие везде воюют друг с другом, везде хаос, махнопщина. Люди устали от войны. Они будут готовы подчиниться хоть черту лысому, лишь бы прекратился этот бардак. Вот идеальная питательная среда для возникновения анкетированного фашизма. Анкетированный фашизм как высшая стадия фашизма, будет супер интернациональным Как стать гитлерским фашистом? Нужно быть арийцем и разделять фашистскую идеологию. А если ты не ариец? Тогда как? Несправедливо, да? А как стать украинским фашистом? Выучить мову, высоко скакать, да и кричать бендеры, приди порядок на везде. А вот стать анкетированным фашистом просто и справедливо. Надо будет только заполнить анкету. И не важно, кто ты сейчас по жизни образованный или нет. Богатый или нищий, блатной или безродный, горожанин или деревенщина. Не важна национальность. Цель анкеты определить твою нужность для фашизма. И не важно для чего. Как пушечное мясо, как рабочий, ученый или будущая мать. А если результат анкеты отрицательный, Тогда ты колорад, и самка твоя колорадка, и личинки твои тоже. И подлежат они в вытравлению. Думаете, это фантазии? А какая цель у анкетированных фашистов, ради чего затевать третью мировую? А цель обычно для фашистов построить тысячелетний четвертый рейх. А как будет выглядеть хотя бы проект четвертого рейха? Отвечу. Одно мировое правительство, которое будет управлять всей планетой. Не должно остаться ни одного государства, даже маленького. Население не больше 300 миллионов на 21 век. Один язык, одна валюта, одна нация. Земля не фашист. Одна экономика, одна валюта, одна религия, одна новая культура и новая история, одна армия, одна полиция, один закон и так далее. Много еще чего наберется. Причем новое поколение анкетированных фашистов должны быть людьми честными, образованными, порядочными, в общем настоящими арийцами. И все это надо создать не позже 2040 года. На первый взгляд кажется задача нереальной. Правильно, если не видеть путей к ее решению. Итак, в 2024 год создался мировой объединенный центр силы. Создано мировое правительство. Его первоочередные задачи – воровское уничтожение всеми видами оружия других, даже потенциальных центров сил или сопротивления. Разработка и пропаганда новой идеологии, анкетированного фашизма, создание новой экономики, армии, полиции, создание партии, системы управления. Неважно, коллегиальной или фюрерской. Начнем по порядку. Вот есть разные командиры. Генералы, политики, русские, китайцы, арабы, англосаксы, германцы и так далее. На каком языке им говорить и понимать друг друга? На первых порах подойдет английский, но он не решает главных проблем. А какие стратегические задачи должны стоять перед будущим языком фашистов? Идентификация принадлежности корейцам. Язык должен отсечь всю предыдущую историю, культуру, литературу, религию, быть удобным для всех, справедливым. Лучше всех эту задачу выполнит модернизированный язык эсперанто. В принципе он уже создан но не популярен поскольку пока нахрен никому не нужен а вот как его сделать популярным все просто поставить перед кандидатами в анкетированные фашисты дилемму или ты в течение трех месяцев выучишь аспиранта, или ты колорад В принципе такая система есть в прибалтийских странах в казахстане будет и на украине или ты учишь допустим мову и можешь быть чиновником депутатом или нет но это у них цветочки цель мелковата половой состав 300 миллионов фашистов примерно 50 миллионов мужчины 250 миллионов детей девушки от 15 до 22 лет. Остальные колорадки с личинками, выражение украинских недофашистов. Критерий мужчин определяется нужностью фашистам. Критерий девушек обычный для фашистов – красота, здоровье, ненапряжный характер, способность быть матерью ариц. А было ли что-то подобное в истории? Ну, превышение женского населения над мужским итог многих войн. А вот во время Второй мировой фашисты гоняли молодых советских девушек в Германию на работы, остальных в концлагерь. Еврейки и цыганки были по фашистской идеологии мусор, их сжигали специально создан для этого концлагеря «Тремблинка». А для чего нужен такой состав общества? Удобство управления обществом на сложном этапе, капитальное разрушение института семьи, сейчас оно разрушается в цивилизованных странах недостаточными темпами. Возможность воспитать новое поколение фашистов в идеальных условиях, полное уничтожение религий, национальности, и старой культуры и традиций. Важнейший вопрос, как воспитать новых хорийца. Вот интересный парадокс. Почти все диктаторские режимы стараются воспитать здоровое образованное, идеологически правильное поколение, а демократические режимы пользуются идеологией, что выросло, то выросло, хоть наркоши, хоть алкоголь, гей или тунеядец. Демократам на это наплевать. Вот у большевиков найдите хоть что-то плохое в кодексе строителей коммунизма в октябрьской, и пионерской, комсомольских программах. Но лучше, что у них получалось, это поколение шестидесятников. КПД этих программ и организаций был крайне низкий, чуть выше 15%. Более интересна система молодежных организаций в фашистской Германии. У них ВД был выше 85%. Организации Гитлер-Югент, а тем более Юнкер СС, были на более высокой ступени развития. Возьмем их девиз «Кровь и честь». Ну кровь это идеология, а вот честь более интересна. То есть фашисты культивировали понятие чести, что отсутствовал у большевиков. Потом у фашистов было четкое разграничение пополам, с четко поставленными задачами. Гитлер-Югент – только юноши союз немецких девочек. А какие основные идеи культивировали в этих организациях? В организациях Гитлер-Югенда юноши получали разностороннюю подготовку, учили жить в полевых условиях, совершали длительные переходы, занимались спортом, знакомились с азами нацистской идеологии. Для девушек в их воспитании упор делался на основное предназначение женщины – будь здоровой матерью крепких детей. Третий рейх готовил свою молодежь к будущей жизни в условиях главенства арийской расы, очень серьезно. И он преуспел в этом, воспитав силу и безжалостное поколение, перед которым содрогнулся весь мир. Интересно еще нацистское определение недочеловека. Прикольно, но современные украинские недофашисты полностью под него попадают. Есть в копилке человечество еще высокоэффективная система воспитания воинов, в древнегреческой спарте, а как молодежь будут воспитывать анкетированные фашисты. Фашистская система им не подходит ввиду низкого КПД. С нацисткой непримиримые идеологические расхождения. У нацистов национальность, семья, германская, культура, культура и искусство, доминирующие понятия, анкетированные фашисты суперинтернациональны, институт семьи пока отсутствует, культуру, историю надо уничтожить, поэтому система воспитания будет базироваться на следующих постулатах. Раздельное обучение юношей и девочек, язык только нео-эсперанто, максимальная изоляция от семей, от других поколений, жестокая дисциплина и отбор, полная ликвидация понятий религии, национальности, традиций, полезность идеи фашизма. Итак, половой состав фашистов. Один папка пять красивых мамок существенно облегчит задачу ликвидации института семьи. Спартанская система выправки мальчиков и отбирания мальчиков в спартанские школы тоже будет задействована. Жесткая изоляция поколений. А как это будет выглядеть по жизни? 7 лет мальчиков насильственно забирают в фашистскую школу-интернат. Представьте красивое место, несколько общежитий для мальчиков, несколько школ. И во всех школах учатся мальчики, допустим только 11 лет. Говоря только на Нео-Эсперанто. Классы формируются по принципу один негр, китайский Русский, украинец, турок, и так далее, максимальное рассредоточение по национальностям, допустим, в школе 30 классов, в школу приехали, допустим, 30 учителей математики. Идет урок математики. Те, кто любит математику, идут к лучшим учителям, средние к другим, которые математика пофигу, к остальным. Этим достигается возможность прекрасно обучить математике примерно 15% процентов учеников. Дальше учителя математики идут в другую школу, а сюда приезжают учителя литературы и так далее. Для чего нужна такая система? Поколение Допустим, 11-летних мальчиков полностью изолировано от мальчиков 10-12 лет, а также родителей, в основном мамок. 3-4-месячные каникулы каждый год не в счет, тем более мамки строго предупреждены, скажут лишнее, деток не увидят. По окончанию школы юноши поступают в техникумы или институты, за пару лет получают 3-4 рабочие специальности. Те, кто может, идут в армию. Понятно, что в школах строжайшая дисциплина. Если ученик нарушил установленные правила, публичная порка, короткий срок в концлагере с показом наказания в школьном интернете и высшее наказание лишения звания анкетированного фашиста и понижение до Колорадо, отсев до 30%, процентов фашистов устроят. Зато оставшееся поколение будет знать один язык и только то, что нужно фашистам, а поскольку поколение изолированы, можно корректировать систему образования легко, доведя ее до совершенства. Итак, данная система образования выполнила задачи, которые сейчас кажутся неразрешимыми, то есть начисто уничтожены понятия нация, раса, родной язык, обычая, родная религия и многое другое. Понятно, что до совершеннолетия никаких наркотиков, алкоголя, айфонов, игроманий и прочей дурости быть не может. Все школьники равны, у всех одинаковые стартовые позиции в жизни. Фашистам нужно здоровое поколение, как требует лженаука Евгеника. И что в итоге даст эта система воспитания? По юношам честные, порядочные, образованные, владеющие тремя-четырьмя специальностями, уверенные в себе коллективисты, преданные фашистской идеологии бойцы, ведущие здоровый образ жизни. Хорошие будущие мужья и отцы по девушкам. Они красавицы, спортсменки, прекрасные будущие матери и хозяйки. Также владеющие женскими рабочими специальностями, умеющими понимать, ценить мужчин и уважать режим. Ну, система образования и воспитания анкетированных фашистов понятна. А для чего это нужно? Понятно, что после Третьей мировой будет новый технологический и социологический уклад. Более точно эта тенденция показывает шкала мировой производительности труда у нее коммунистов. Какие были технологические уклады у нашей цивилизации? Первобытный строй, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический, глобалистко-олигартический. После третьей мировой будет следующий технологический уклад. По шкале мировой производительности труда в программе у нью-коммунистов после прохождения 88% отметки возможно только два строя – анкетированный фашизм и нью-коммунизм. Поэтому в дальнейшем у анкетированных фашистов и нью-коммунистов будет очень много похожего, но они жесткие антагонисты. Принципы построения фашистского общества. Финансовая система. Система. Безналоговая, инфляционная, только безналично-купюрная, без права наследства, экономика, плановая плюс частная и рыночная. Будет госфашист-план на сталинских принципах. В 1939 году в СССР был разработан новый метод повышения эффективности экономики МПЭ. МПЭ используется в большинстве отраслей народного хозяйства и давал великолепный результат. Также будет задействован механизм частной собственности, по не коммунистически, но с фашистскими нюансами. В общем, как-то так обстоят дела. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки дизлайки, а также не забывайте про комментарии. Спасибо и всего хорошего.